всем привет с вами андрей и продолжаем у нас мы закончили по сути говоря за священника прошли сложные подземелья начинаем проходить замага я надеюсь меня хорошо слышно начинаем замаг начальное обучение легкие подземелья поехали первое подземелье Так огонёчком. Так, так, так, Особенность мага в том, что он восстанавливает едой всю магию, то есть за один перекус еды он восстанавливает всю магию, которая у него есть. Количество маны. Соответственно, мы можем играть именно от этого. Босс у нас Гаргулья. Босс у нас Гаргулья. Такс, такс, такс, такс, так. смотрим. Так, гигант. Это получается 8 плюс... В принципе, должны раздамажить. Нет, нам не хватило урона. Ясно. Ну, значит, будем добирать. Какой сильный, а? Да, впечатляет. Это кто у нас? У нас гигант сильный. Убрали. Еще одна горгулья. Так, смотрим, гигант, вот четвертый уровень, достаточно 42 хп, конечно, это много, наверное, стоит мелочь пока убрать, такс, так, мелочь убрали. Так отлично. Продолжаем текст. Пока вроде идет достаточно простенько. Но ну, опять же, это самое начало. Сейчас тут, как говорится, моб разгонятся. Придется нам очень много считать. Так, смотрим. Четыре. Добираем тогда красного. Середничкин. Убрали. Так, теперь у нас красный этот. Вопрос хватит ли нам урона? Так, он на поном 3. Так, тридцать и мы по нему получается 24 плюс 30 нам не хватит урона так мы этого не убьем получается смотрим тогда горгулю горгулю мы должны шлепнуть так, горгулья убрана гоблин в принципе и гоблина мы должны шлепнуть по идею пока особо нечего объяснять тут чисто математика о не этого мы не убьем с ним драться бессмысленно пока что так так что это 52, который, да, это очень сильный. 52 хп это многовато для нас. Получается мы по нему 24 плюс 20. Если 30, он у нас будет на третьем ударе. Нам не подходит. Значит, бьем синих. И это голубенький не некий цвет. капельки, Такс. Убираем капельки. Не были бы они потоньше. Как например Гаргулья. По сути мы мы убрали Гаргулю, хотя она выше нас уровнем. Потому что у нее мало хп, но она носит много урона. Вот например Гоблин. У нас урон, грубо говоря, 35. Смак прокаста огненного шара. Пусть мы в любом случае сдуваем большинство. А у этой горгули 39. То есть нам по сути босса, как говорится, два пальца. Как говорится, плюнуть и растереть. Жалко черепков нет. Опять же, с ним в мили драться нельзя, потому что он у нас за один удар у него 2.36, 36, у нас 28 хп. Поэтому за один удар у нас фаншотает. Но мы ему 35 урона можем просто с руки. Точнее, не с руки, а магическим шаром впихнуть. Но нам этого недостаточно будет, потому что он нас победит. Мы, в принципе, его даже на данном уровне можем победить. Единственное, нам нужно прожать банку магии, например. Чтобы особо не заморачиваться. Поэтому, я думаю, мы сейчас его уберем, чтобы он не мешался. Банка магии. Просто добили его. Гаргуль и убрали. Что касаемо гиганта, том тоже самая конструкция. Моему 40 урона. И 2 по 14.28. То есть это по сути он упал. То же самое. 40 урона. Тут даже меньше. И один раз по 14. Тут то же самое. 40 урона и один раз 14. Ну, гоблин вообще представляет вот 60 конечно представляет себе что-то 35 убираем нам дали уровень 8 уже я думаю 6 десятку напоследок оставить 60 у нас получается 54 дамага солгиного шара если фулману прожечь и 16 сверху это в районе 70 то есть мы его убиваем в любом случае все первое подземелье зачищено на золото продолжаем второе подземелье так называемый вход войдите в подземелье начав свой путь к славе и богатству Статуи очень сильны Против физиков Но мы маги Поэтому для нас статуи менее Сильны Но против физиков Это очень сильные ребята Тех которые бьют именно физой Мы бьем на дистанции мы бьем магией Поэтому нам не актуально мы по сути даже можем вот эту вот статую отпинать, если сильно захотим на текущем уровне, потому что она нам а единица урона будет достаточно, чтобы ее убить с руки. Босс у нас гигант Онг под именем. Имеет 100 хп. 102. Урон 15. Но не самый сильный босс. Но все же неприятный. В идеале бить черепков. Мы, кстати, убьем его. У нас получается урон огненным шаром. 12 на фулману, у него хп 11 то есть мы прямо заинтересованы в том, чтобы нам таких вот мобов подбрасывали с сильным уроном, но в то же время вот опять же черепок у нас урон 15 в данный момент а у него как раз 15 хп то есть мы убираем Гаргулью. По идее, надо открывать вот это вот место. Убрать вот эту. Смотрим, сколько тут урон у нас. Тут с хп 11 у нас 15 магическим шаром. На фулману, Поэтому мы убираем его. Тут 23. У нас урон 20. Но у нее удар 22. Мы ее не сможем пережить, просто если будем бить руками. Соответственно, за один заход мы ее не убьем. Значит, мы к ней не готовы пока что. Смотрим волка. Волка мы также не пробиваем, потому что у нас 20 урона магическим шаром. И у него 8 хп остается. 8, конечно, мы ударим. Разок. Но нам не актуален. Слишком он дебаф веселый дает. Тут получается 29. То есть мы его не, не выносим. Нам нужно сначала бафать меч. Ледяное касание, которое называется. Поэтому, я думаю, просто покачаться на мелочи. Вот закончилась магия. Гаргулья второй уровень. Волки достаточно тяжелые, ребята. Но не самые. Самые тяжелые, как по мне, это долгоносики. Это просто что-то с чем-то. Если не, при, при неправильной тактике они вам будут мозги делать только в путь. Опять же, смотрим. Мы, у нее удар 19. Мы переживаем удар, есть случай необходимости. Но у нас удар магическим шаром 20. У нее 19 хп. Мы ее убираем. И нам как раз дают уровень. У нас в данный момент удар будет... 24 магическим шаром. А у нее 23 хп. Мы убираем ее. Тут 27. Мы просто не переживаем удар. Потому что у нас 24 хп. А у нее 26 урон. А у нас магическим шаром урон 24. Мы просто не переживаем. Поэтому надо обходить. Идти с другой стороны. Как говорится. У нас есть красный волк так у нас получается урон 24 думаю его за приказ не забиваем и он нам снижает урон игрока на 10 процентов на следующие три атаки то есть такой себе сомнительный персонаж вот я думаю вот этого лучше гоблина убить он равный с нами уровень нам его придется один раз ударить Это будет у него 19 хп. И остальной урон. Мы ему магии нанесем. Теперь гоблин. Три удара он упал. Раз, два, три. Теперь в идеале гиганта этого запинать как-нибудь. Но он достаточно сильный, потому что все.. Для нас вот такие вот толстенькие ребятки, которые гиганты, там великаны и так далее. Они достаточно тяжелые. Поэтому, особенно у, плюс у нас плюс один уровень от нашего. Достаточно мощный. Рекомендуется бить в последнюю очередь. Бьем горгулью. У нас урон магического шара 35. У нее 27 хп. Гаргулия упала. Так, открыли, посмотрели, смотрим. Есть горгулья, которая блокирует переход. Берем меч. На всякий случай. Мы, в принципе, можем горгулью ударить этим мечом. Чтобы она... Но опять же, тут идет баф. Мы баф не будем трогать. Но нам показывают, что здесь за бафом стоит моб. Поэтому баф надо использовать перед боссом. Но опять же, баф поднимает чисто физический урон в ближнем бою. И он эффективнее становится с седьмого уровня что он дает не, не как тут написано плюс 3 а плюс 4 с нам эффективнее накачать седьмой уровень для этого нам нужно еще убить пару тройку мобов желательно вот такого цвета красного сейчас посчитаем 35 плюс 24 35, 24, это 59, нет, мы его не убираем, а он нас уберет, поэтому гиганта мы не трогаем. Значит убираем мелочевку, которая остается, волк, гоблин. Нам выпал уровень. Все, мы в принципе готовы бить Онка. Единственное, нам нужно баф взять на атаку. У него удар получается 15. У нас 32 хп. То есть два удара мы от него выдерживаем. И таких вот толстеньких ребят желательно прожигать воспламенением. Профитнее всего оно идет. Для этого желательно еще также взять меч. И все остальные мечи тоже. Раз он. Мы идем на босса, стоит баф взять. Прожигаем раз. Прожигаем два. У нас получается, остается минус 16. В принципе. Так, получается 8-12. Это... В принципе, можем еще раз прожечь. И огонечком. Все. А он, босс, остался на один удар. Убиваем босса, гиганта, онка. Все, выход из локации нам открыт. Осталось ее до конца дочистить. Мы видим гоблина, конечно мы его будем убивать за один удар, потому что нам не выгодно на него тратить. Видим гиганта и еще одного гиганта, один сильнее другого. У нас урон в данный момент 40. И 34 сверху прилетит к нему то есть мы убиваем гиганта в любом случае а от если тут например те же 40 и плюс 34 это 74 то есть плюс 2 от его хп и у него удар 11 а у нас 13 в данный момент мы переживаем у нас 2 хп остается соответственно мы его прожигаем и Максимально. И просто один раз Убираем этого гиганта. Его можно прожечь в принципе, но не актуально будет. Единственное, один удар, но опять же, потом магии не хватит. Так у нас урон 54. Если на фуллману взять. Плюс 16. 54 плюс 16 это будет 70. У него 62 хп. Мы гиганта убрали. Тут еще один моб остался. Это у нас гигант седьмого уровня. Собственно, то, тот же самый принцип. Можно его попробовать прожечь, но он неэффективен, потому что у нас за 8 маны мы 9 урона нанесем, а за 12 маны мы должны гораздо больше нанести. Нам выгоднее потратить 8 маны на 9 урона, чем 12 маны на 18. Соответственно, мы прожигаем гиганта и 2 разобьем. Даже зачищен. Все. Всем спасибо. Всем пока-пока.